Так, Импульс у нас 5, у девочки сколиоз, варюшка э, сейчас вот лежит ровно, и мы начинаем, как обычный э, наш взрослый массаж, работая с позвонком, так как скривление идет по позвоночнику, здесь буквально пальчиками. Пальчики только работают, и больше ничего. Все настолько маленькое. Нам только пять с половиной. В этом году уже исполнится шесть лет, и мы будем взрослые. Красивой спиной. Ну вот, чувствуется по позвоночнику. Уже мы делаем второй массаж. Уже намного лучше сам позвоночник. Теперь идем по мочевому меридиану. Хоть и импульс маленький, но чувствуется, как мышцы ходят. Прям чувствуется. А теперь прорабатываем наши лопаточки. А Ребенку можно поменьше? Он здесь очень держит. Варечка, что ты чувствуешь, варешь Чувствуется, мышцы ходят, угу. дергаются мышцы. То есть вот даже на пяти импульс идет очень хорошо. И чтобы нам разработать плечевые суставы. Вот уже проработались, уже выравнивается у нас, а чтобы уже окончательно проработать. Именно с проблемой мы кладем на бок. Варя, ляжь на бочок. бочок? Да, на бочок? Спину? Нет, не на спину, ложимся на бочок, на любой бочок ложимся. Сначала мы проработаем одно плечо, потом проработаем другое плечо с тобой. Руку кладем на себя угу. и начнем прорабатывать. Угу. Лария, да, расслабься. Доченька, одну ногу согни, а другую вот эту выпрямь ногу. А эту согни вот. Нижнюю ногу выпрямляем, верхнюю кладем. Вот умница. В согнутом состоянии. Согнутое И немножко оттягиваем плечо. Прорабатываем по плечу баря не кривися. Все выводим в лимфу от шейки в лимфу. Вот шейки в лимфу здесь буквально пальчиками это ребенок расслабляем мышцы угу. руку поднимаем вверх держим делаем дренаж хорошо <связываем> делаем дренаж хорошо сгибаем руку в кисти и просто держим а теперь будем работать с лопаткой. Эта рука дергается от вибрации. Угу. даже 5 для ребенка 5 с половиной лет это достаточно и пульс 5 все равно он работает, мы это видели после первого сеанса мы замечаем, что если мышцы расслаблены, там болевых ощущений нет и мышцы спокойны а где болевые ощущения, именно мышцы дергаются Варя палит под лопаткой. Вот Поэтому... точка мама в таком положении находится вот здесь. Мы прорабатываем эту точку. Руки идут одна за другой и соединяются. Рука идет одна за другой и когда догоняет уже соединяется. И только тогда мы отпускаем. Одна за другой. Это и проработка межреберья называется межреберная нервология Идем от позвоночника, от шейных дисков. Нужно, конечно, прокачать, проработать. Можно еще добавить на один импульс. Сейчас я добавлю, попробую. А когда мы работаем на суставных, мы работаем на втором режиме. Но сейчас я еще попробую сделать на шестом. Варя. Это лучше заплакиваю. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Мышца ходит. Вот даже импульс на шести. Я чувствую, как под руками мышца работает, как в тренажерном зале. Ну и на видео видно, что плечо поджимается. Угу. Когда проработали, в разных ракурсах прорабатываем, потому что в разных ракурсах мышца лежит по-разному. на счет раз-два раз-два-три-четыре-пять раз-два раз-два-три-четыре-пять проработали отпустили и начинаем работать дальше точно так же сейчас перевернемся и проработаем другую лопатку Видео может не хватить, поэтому сейчас давай еще на другой лопатке снимем другое видео. выключаю.